Пора, очей а очарование, приятна мне твоя, прощальная краса. Люблю тихая природа увидания, Богрец и золото одетые леса. Да, сегодня чудесный день, но он будет не всю осень. Скоро будут дождики, скоро будет пасмурно. Красота, которую как будто бы художник всю палитру брызнул на деревья. Уйдет листья, а падут осень. Осень – это такая прекрасная пора, когда вчера еще было лето, а сегодня уже приятно укрыться теплым одеялом и выпить горячего чая отвара, который можно разделить на два этапа. Первое это когда очень много красок, очень много э, яркого солнышка и настроение хорошего. А второе это когда уже листики опадают, становится немного грустно, э, погода все э, ухудшается, хотя нет в принципе плохой погоды. Э, все зависит от нашего состояния внутри, все зависит от того, как мы воспринимаем то, что нас окружает. Мы часто задаем себе вопрос, где взять энергию, где взять ресурс для того, чтобы сделать то или иное. Дело, достигнуть цели Мы ставим себе цели, мы достигаем их И нам все хочется больше и больше и больше Но Бывает так, что нам нужно подзарядиться Осень неоднозначная пора В природе преобладают золотые краски осени Яркие цвета радуют наш взгляд но очень часто после энергичного лета мы чувствуем себя уставшими, опустошенными. Кто-то впадает в осеннюю ханду, а кто-то вообще подвержен осенней депрессии. Именно поэтому мы вместе с коллегами задумали и придумали этот онлайн-марафон. Этот марафон направлен на то, чтобы каждый из вас смог проработать, так сказать, прокачать свои отношения с осенью для того, чтобы каждый из вас мог по-другому посмотреть на это чудесное время года, для того, чтобы каждый из вас смог научиться управлять своей энергией вне зависимости от сезона и времени года. Вас на наш марафон от студии психологии и коучинга гармонии, энергия ОС.